А, зовут Никита Кирютин. А, Никита Кирютин, а, ну это вот пацанчик маленький такой вот как бы, да? В Добрыню попал через Стас хороший зимний турнир, получается, провел в фоке. Нормально забивал, и Стас пригласил меня а, на просмотр. Есть а, не, ну, небольшой, а, небольшой косяк, который ему мешал в, а, в жизни, возможно, вот именно футбольный, да, то есть у него характер. Но мы ему объяснили все один раз, что Никит, так и так характер на поле. Я считаю, что Добрыня хорошо себя покажет. Тут есть достаточно сильные игроки. Кто-то опытный, кто-то еще молодой, но с большим будущим, я думаю. В калаш хорошо играет. 17 лет ему еще расти и расти. То есть я надеюсь, что через... Я думаю, что он нам уже поможет в этом году, а уже по год-два там он нам очень-очень поможет. Ну, вообще мне просто нравится в футбол играть, а добиться, ну, чемпионства с Добрыней. Нормального.